Послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, и тишина, Вот жизнь Онегина святая! Уж не попался, нет душа, Уж не разросло, что Короче, становился день, И сон, стоимственная сеть С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, У сей кредивых караван Телился к югу, Приближалась к тому наслужную на барану. Стоял на ябре ушло до барана. А я люблю декабрь. Ревать февраль и апрель а и май, июнь, июль и август. И деревья я всегда сердечно рад. И брюнером, чей розовый наряд порой на ум приводит птицу в аркус. Теперь зима, в саду деле, стоит, как пустота, забытая в сосуде. А тот забытый на столе стоит, а стол забытый в саду стоит, забытый вы на белом блюде. И вот уже трещат морозы, и землятся светь моей. Читать и ждет уж лишь на да, вот возьми ее скорее. Люблю я, дружеские братья, дружеские бокал, вина. Порою то, что названа порой меж волка и собаки. А почему, не знаю я. Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки? Что-то Тьяна. Штолька mm. что, резвая твоя. На лечили был стакан. А довольно да милый. Вся семья здорова, гвард а, Милый, как по хорошей Ольге печь. Что за грудь, что за душа? Когда-то будет ты их одяжешь. А то он ну, говорит, друг суди ты сам, два раза заглянула, а там уж мимо носа не покажешь. Да вот как же на болванку. Ты к ним на той неделе звал. Я? Да, Татьяна Ильинина. Суббота Ольга и Матья не звали. И нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого злого. И никому уверен, я кто будет там? Своя семья.